за здоровый образ жизни, жизнь прекрасна, когда ты занимаешься собой физически, внешне, и мы желаем вам успеха в жизни. Присоединяйтесь к здоровому образу жизни вместе с нами. Представляю вам моего друга Глеб Кравченко. Чемпион зоны Дальнего Востока и Сибири по классическому бодибилдингу. Привет, Глеб. Здравствуй. Глеб, хотелось бы задать пару профессиональных вопросов в области здоровья, в области успеха. Скажи мне, пожалуйста, спорт помогает достигать успеха в жизни? Да, конечно, спорт очень помогает. Спорт мне очень помог. Все время спариваться от временных Спорт также помогает мне в жизни. То есть, в бытовом плане, в любом. Вот. Я работаю в спортивном клубе и помогаю людям также отдачи желания результата, отдачи успеха в их начинании. Вот. И люди за это мне очень благодарны. Получается, ты здесь увидел миссию не только для себя, а ты являешься примером для людей. Они э, видят в тебе наставника, тренера, получают у тебя знания и... У тебя миссия – это помощь людям? Да, безусловно. Безусловно. люди обращаются ко мне за помощью, спрашивают, какой-либо совет. Я, безусловно, им в этом помогаю. Объясняю, что да как, объясняю механизмы, принципы действия. Им это очень нравится. Они приходят к нам снова основные, основные. Я знаю, что знаменитый Шварц всегда говорит о том, что Любой успех идет через разум. То есть как мыслишь, так и действуешь, как действуешь, так и живешь. Ваши тренировки это просто какие-то физические нагрузки или у вас действительно какой-то определенный подход, определенное питание? Да, безусловно, каждому человеку я стараюсь подобраться индивидуально, то есть исходя из его особенности, из особенностей строения организма, из особенностей питания образа жизни, то есть, да, и помогая найти. Он выбор то направление, в котором человеку стоит идти идти задачи. Да, я тебя понимаю. Это действительно хороший пример для людей и действительно ценный подход. Как ты думаешь, если на сегодняшний день мы будем развивать здоровый раз жизни в мире, показывать вот этот положительный пример, мир станет лучше? Да, безусловно, станет лучше. А если люди научатся жить правильно, да, жить каким-то. Законам, а по законам, по а, и не, будет не то, что базы, условия, люди будут жить гораздо лучше, чем сейчас. Понятно. Я знаю, что ты вот э, стал чемпионом зону Дальнего Востока и Сибири по бодибилдингу классическому. Сколько времени у тебя ушло все время на подготовку? То есть, может ли сегодня стать человек чемпионом, к примеру, в бизнесе? В семейных отношениях, в финансовых отношениях, на работе по карьере, в сетевом маркетинге, в интернет-бизнесе. Вот раз за неделю. Сколько времени ты потратил на то, чтобы стать чемпионом? У меня уже на это 7 лет, но я считаю, что это довольно долгий срок, поскольку в свое время я к этому сильно серьезно не относился. Вот. А что касаемо серьезных тренировок, у меня достаточно было двух лет, чтобы добиться данного петла. Получается, любому человеку в среднем 2-3 года надо для того, чтобы достичь любой отрасли на тренировке, да? Так. В шоу в бизнесе, в спорте, в семейных отношениях. То есть нужно развиваться, терпением. Да, да, да. То есть опять же, опять же все зависит еще от стремления. Чем стремление больше, тем результат будет гораздо быстрее. То есть чем силу человек больше придает тем гораздо быстрее будет успех и результат. Понятно. Расскажи, пожалуйста.. Что на сегодняшний день является основным успехом именно у людей в достижении результата? Это внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация. И еще вот хотел бы, чтобы ты рассказал о результатах продукта Brain Fuel Plus. Недавно мы предложили тебе протестировать продукт, который занял первое место. В 2014 году, то есть продукт года в области правильного питания, в области здорового образа жизни. И этот продукт создан для того, чтобы активация мозга происходила на 70% и 30% все тело. Известно, что головной мозг человека это главный координирующий орган, который отвечает за зрение, за мышцы, за движение, за органы. И вот э, ты на сегодняшний день потребляешь ли этот продукт? Как долго потребляешь? И что ты получил? Ну, знаете, какие, какое ощущение у тебя было, допустим, первых 5 дней, 10? И какое ощущение у тебя сейчас через 20 дней? А, по первости, когда я начал его принимать, а, ощущения были вообще никакими. То есть я думал, что это ну, обычный пат, то есть ну, не действующий препарат, как я там, не знаю. Эффект полцеба, я думаю, а, вот. Но спустя уже первую неделю приема, то есть концу первой недели приема, начало второй, а, я почувствовал очень хороший результат а, в плане уместительных а, действий. То есть голова стала работать гораздо чище, разум стал просто лучше. Тренировки маленько поменялись, настроение лучше. То есть, прямо после первой недели приема прям, прям, прям позитив хороший, прям как кураж. Тренировка в жизни, там, в любой деятельности, которую я поселим, тоже занимаюсь. Вообще, мне очень понравилось. Я принимаю уже его третью неделю, четвертую. Вот, и лежчику пора правильно Получается, первых 10 дней для тебя было такое ощущение, что как будто это простая херня, да? Да, да. Вот обычным таким русским да. языком. Да. А я знаю, что ты не занимаешься бизнесом, ты не заинтересован в продвижении этого продукта, да? А, ты будешь вообще просто его рекомендовать друзьям или родителям? А я родителям порекомендую его однозначно, это очень хороший препарат. А моей маме я возьму, мне очень подойдет. А вот а в плане продажи я не заинтересован. То есть я продукт, правда, исключительно в целых пробах, а Вот мне очень понравился. Получается, ты не партнер компании, Нет. ты даже не знаешь, где его ну, то есть, заказать. Это просто вот, как бы, по-дружески, да? да? Ясно. То есть вот это самое главное, как бы, реклама в жизни. Когда люди не рекламируют, рекомендуют от сердца, от чистого. Вот. Да. У тебя есть с собой баночка? Покажи, пожалуйста, то есть как она выглядит. То есть бренд фил плюс – это вот такой продукт, который помогает достигать больших результатов в жизни. Я знаю, что ты уже сейчас э, гораздо… Э, Легче берешь более высокие веса. Это правда или это так, вранье? Да, это правда. То есть за последнюю неделю у меня показатель выросли просто очень-очень ну, даже хорошо. То есть я побавил до 5-7 килограмм в рабочем весе за последнюю неделю. В рабочем, весе. в рабочем весе. Это серьезный показатель для тех, кто разбирается. То есть действительно, значит, продукт работает, он активирует клеточки мозга, совершенно по-другому начинает человек думать. И получается эффективность колоссальная, да? да? Да, Ясно. Ну и последний тебе вопрос, знаешь, что такое? Вопрос-ответ. Твоя любимая музыка. О, моя любимая ну, музыка это непосредственно рок. Мне очень нравится. Рок на тренировке в машине. То есть где-то вот просто музыка меня заводит, прям отцепляет. Твое любимое кино. Мой любимый фильм, мой любимый сериал. Герои. Смотрю по сей день. Очень нравится. Я уже второй раз пересматриваю. Герои. Делаю. Сериал. Понятно. Твоя любимая пища, блюдо? Мое любимое блюдо – макароны. Вообще Обожаю, да. Понятно. Любишь, когда тебе мама готовит? Люблю, но за последнее время готовлю сам. Сам, да? Да. Ясно. Твой любимый спортсмен именно в плане бодибилдинга? Естественно, это спортсмене. Ладно, да? Ясно. Ну и пожелания от себя, людям, которые хотят жизни достигнуть успеха. Стремитесь, добивайтесь, старайтесь, мотивируйтесь. То есть просто идите свои цели, не отступая. Понятно. Благодарю тебя, Глеб. Спасибо тебе за откровенное от сердца интервью. Желаю тебе успехов и достижения в жизни. Спасибо вам.